За 2300 евро Из добротного кашемира Классического покроя Вот пойдет он с таком гулять По бульварам из универа И девушки станут смотреть на Рому Как на героя в шекспировской Где действия в каждом акте Где классика инициации Первой любовной крови У Ромы огромный потенциал Но пока никакой практики И куртка-ляска Отчинный Иван Петрович Застегивая шинку в туалете администрации И уверяя себя, что сегодня похолодало Ради такого потенциала точно решился на операции Плюнув на дело партии политические скандалы Бедный Иван Петрович недавно влюбился в Иру, Девушку во всех отношениях видную и молодую, И вопрос, симулирует игра или не симулирует, Не дает ему сосредоточиться на заседаниях думы. И когда он, измученный, под вечер, Горладит джакузи Айо из регалета, То так голосисто, что Клим этажом ниже, Готов зарыдать и вернуться в театр оперы и балета. Откуда а ушел? Ведь нельзя же так долго в хоре, Искусством-то сыт не будешь, Чего не сказать о кухне, и теперь у него вместо зрителей Стерлить и помидоры, и ресторан шляпин. Эх, дубинушка, ухнем! Айдюль трет сгоревшую сковородку и ломает судьбу а каменные бивштекс. Ей сегодня предстоит быть, но очень, очень кроткой, Ведь на ужин опять ничего жить и кроме секса. А мужик ее любит женщина без формате. А мужик ее любит манты, а понтов не терпит. Хорошую вещь. Не назовут браком, и айдюль ненавидит растущий живот. Превращаясь в стерво. В есть экономка, водитель и муж культурный. Только Светочку пору писать мемуары о том, что такое эхо. Она по 14 раз на день измеряет влагалищную температуру, вычисляя момент для зачатия нового человека. Но у какие-то слишком свободные яйцеклетки. Со своей конституцией на точно снобы, а вокруг все. И старушки, и малолетки, и даже нищенка в переходе, причем каждый день с новым. И Светлана дышит в мультибрендовый, плакать и причащаться, и покупает седьмое пальто за 2300 евро. Если ты скажешь мне, что знаешь что-нибудь о человеческом счастье, я никогда. Слышишь? Никогда тебе не поверю.